Квартира с ремонтом в районе Светлана, с прямым видом на море. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске многокомнатная квартира с ремонтом в районе Светлана, с прямым видом на море, на переулке Карбышева, дом 5. Место практически ровное, до курортного проспекта всего лишь 5 минут пешком, по улице Грибоедова или Учительская, до пляжа около 10 минут пешком. Рядом 22 математический лицей, несколько детских садиков, ну и, конечно же, все магазины в непосредственной близости. Кстати, дом капитальный 2003 года, строил его застройщик живых комплексов Бригантина, гостиницы Валентин и в этой квартире он когда-то проживал. Вот такое окружение, территория закрытая, дом находится прям в таком в тупиковом месте, то есть такие заехали вы, припарковали свой автомобиль и зашли к себе домой. На территории пальмы, цветут ромашки, розочки, над гаражами есть вот такая зона, назовем ее террасы. Вот так выглядит сам дом, и в нем всего 30 квартир. В подъезде видеонаблюдения, цветочки. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 178 метров, высокие такие модные потолки, большая прихожая, Видео домофон. Это первый санузел. Смотрите, какой просторный. Душевая кабина с массажем. Имеется окно с видом на весь город и даже на море биде за зеркалом шкаф туда заглядывать не буду это первая спальня диван выкинуть не успели тоже модные потолки вы знаете квартира особого ремонта не требует на самом деле смотрите вид просто потрясающий на весь город на весь город на море Покажу сейчас еще вид прямой с другой комнаты. На полу паркет, огромный такой зал, аж эхо. Вторая спальня, она с таким же видом. Справа такая как рабочая зона, здесь тоже такие модные потолочки, ну косметику немного сделать. Значит, какая у нас третья спальня, да? Смотрите, какой здесь вид. Просто космический. Это, кстати, 22-й лицей. Весь город, море, как на ладони. Это спальня со своим санузлом. Какой большой санузел. Ну, просто везде. Потрясающий вид. Здесь тоже душевая кабина с массажем. Такой модный унитаз. В то время был. Двигаемся дальше. Повторюсь, на полу паркет. Вот. Ну что? Огонь. Квартира просто бомба. Кухня, если не ошибаюсь, из дуба. Кстати, все в квартире остается и здесь, ну что, по виду вы поняли, что вид везде космический, вот такая еще гардеробная тоже с окном. Друзья, ну как вам квартира? Напишите что-нибудь в комментариях, лайк поставьте. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Чтобы не пропускать интересные предложения, там нужно поставить колокольчик. Ну и, конечно жду вас во всех соцсетях. Кстати, стоимость для данной квартиры, тем более практически внизу района Светлана, да еще с ремонтом, с прямым видом на море, более чем адекватная. 45 миллионов. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. Стрит. До новых видео. Пока.